Я Владимир Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Любить больше одного». Кто смеет и умеет любить более одного человека, тот не смеет и не умеет любить одного. Эти свои слова я посадил тем людям, у которых множественные отношения, многоликие, тем людям, которые носят маски, с родными и близкими им людьми. Если вы любите, я сейчас обращаюсь к мужчинам, более одной женщины, вы не любите ее. У вас может быть 2, 3, 7 жен, 11 любовников, любовниц, до кого угодно. Если вы делите ложе не лишь с одним с двумя, с тремя и более, а то иногда и одновременно, не самообманывайтесь. Вы не любите никого, ни того, кого предали, ни тех, с кем предаете. Абсолютно неважно, что вы о себе думаете, абсолютно неважно, что о вас говорят ваши жены и ваши любовницы, но этот низкий поступок говорит лишь об одном, что вы не доросли еще до настоящей любви, и она вряд ли вас посетит. И она вряд ли вас коснется, потому что любовь – это всегда к одному человеку. Это всегда чувство, которым подвержены удивительные существа, в том числе животные, когда не преданы лишь одному до конца дней. И как в сказках, и как в книгах в древних писаниях. Только смерть разлучит их. То же самое хочу сказать и женщинам. Если вы любите, как вам кажется, искренне, двоих или семерых мужчин, у вас несколько любовников, возможно, несколько семей абсолютно официальных. Такое тоже бывает. Я тоже хочу вам сказать, что вы не любите. Вы используете, используют вас. Вы самообманываетесь. каким-то образом себя тешите. понимаете свою самооценку. Пытайтесь кому-то что-то доказать, но это не любовь. Невозможно любить двоих или троих мужчин, иногда одновременно. Это чувство не посещает кого-то третьего и четвертого. Но я сейчас хочу оговориться. Я говорю лишь об отношениях межполовых между мужчиной и женщиной, как любовника, как мужа и жена, как семью. Я сюда не вплетаю детей родителей, сестер, братьев и так далее. Только мужчина, плюс женщина. Так вот, если кто-то из вас имеет любовника, любовницу, порой не одну, изменяет мужем, женам, он не любит и вряд ли любил. Это тревожный сигнал для того, чтобы найти настоящие искренние отношения. То, что вы гиростите и показываете, что вы еще ого. Вы далеко не ОГОГО, угу ОГОГО угу это те люди, которые имеют силы, мужество, желание довести до конца, любовь и жизнь с одним человеком, сила в том, что вы сможете это проделать лишь с одним. Ума много не нужно завести несколько любовников либо любовниц, тратить на них свои деньги, время, силы растрачивать душу. Дарит любовь, которой, по сути, нет, поскольку здесь есть только страсть, любовь телесная. Вы, по сути, пусты внутри. Не сочтите это за оскорбление. Это констатация фактов. Когда вы раздариваете себя и получаете огромное количество частиц сердца, многих других людей и рук, вы, по сути, не имеете ничего. Богат лишь тот, кто целостен и един и безумен, пост, и беден, кто делится на множество и множество получает. Любите лишь одного, в этом есть сила, мужество, характер, в этом есть мудрость, любовь, Бог и вся Вселенная, ибо эти люди благословенны, невероятно земли, сильные и мудры. Учитесь этому, учитесь быть одним, возрождайте вашу любовь, рождайте ее заново. Зажигайте заново ваши очаги, берегите друг друга, берегите, берегите любовь. И уж если вы согласились с этим человеком жить, будьте честны с собой до конца. Взращивайте отношения, лелейте их и учитесь любить заново. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.